Ребят, короче, всем еще раз здорово. С вами еще раз я ваш дорогой любим браток Понек, и мы с вами продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Там бесконечное, бесконечное, вечное извечное лето. Продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Я продолжаем, я сказал что? -то. Синхронизация со Steam Cloud Подключение Можно было просто написать Подключение к Steam Cloud И все О, вот, кстати, мячик у меня Брыгунчик, не стресс Мячик, не стресс Ну, мам-то, ладно, мам-то им не пользуется, Я-то им пользуюсь Он так не Круто от просьбы, это пол Кстати, ребят, реально, Дима Евтушенко забыл поздравить с днюхой, но ему все равно, с днем рождения. С днем рождения тебе, Дима. И, и Евтушенко, и скоро у моего друга Капусты тоже будет днюха. 16 вроде как, декабря. Ровно через неделю после моего. Ага. Реально. Свет у меня сейчас... 16 16 16 16 декабря так это интересно надо покупать ничего на завтра побухать так скажем побухать извините ребят конечно я не стар никого не с собой какую цель оскорбить кого-то там по всяким там признакам сценаристов Вон, последнее предложение. Выпуски из больницы, из психушки сценаристов предъявляются только потому, что кто-то из нас... А чем это? Лена хорошая, только с Леной у нас есть. Поэтому назад, сохранявки, это первая, делает... это с СССР, Леной, с Леной, и... Яна... hebt... На дне четвертый. Может, вернемся? Не мог, Шори далеко так зайти. А если у него фонарь был, ну, с фонарем даже. Ну, с фонарем даже. Чего ему его вообще. Что ему вообще здесь делать? Не знаю. Раз тебе не интересно, что там дальше нас ждет. Блин, скубиду его. Не капельки, мне сейчас куда интереснее. не малейшие капельки. Мне сейчас куда интереснее. А что там далеко происходит интересно вообще лучше я буду всю ночь с вами говорить чем буду просто тупо лежать и спать набираться сил отдыхать я не успел закончить фразу перед нами словно с питьми в эти сильно металлической дверь я... я в глаза сразу бросился значок радиационной опасности а, вспомнил, да, по губерщик, то, что ты я, губерщик, наверное, ты что-нибудь слышал об этом, не знаю, какая сейчас разница, ну, тихо, серьезно, да, я на тем более ей 14, как бы, смену, а теперь, ну, порядка, уже 20 детей, Следовые прошли на хорошую концу, даже судьяные на хорошую концу. Да. Вот так. Я да не знаю, какая сейчас разница, что это такое. Разница? а вдруг там радиация, а ты заболеешь? Какая радиация? Да откуда? Да, пожалуй. Я схватился за дверь и попытался его повернуть. По она поддалось и заскрипела, словно врач и динозавр. дверь открылась и у Янка тут же сбежала внутрь. Эй! За дверью оказалось видно, видимо, основное помещение в углубежье. И основной несколько кроватей, а у дальней сны какие-то приборы, шкафы, а по, по, по, по, по, по, по, по, по ярко горели лампы древние света откуда электричество аварийные генераторы еще работают что ли я включил фонарь чтобы с... выключил фонарь чтобы скануть батарейку лям тоже принялась в шкафах развлекая туда противогазы какие-то пакеты различные инструменты тебе больше заняться нечего нечего но он довольно посмотрел на меня недовольно я сел на аккуратную застельную кровать и еще раз я смотрелся. Там. Прямо напротив меня на стене была точно такая же дверь, через которую мы попались. А, -а, а Может быть шорик, если бы вообще тут пошел туда, тебя никак. Что закрутил? Устал. Через показан Ну так, отдохни. Ребенка отсвечила комиссию, и толкнула руками в грудь. Ай! Под неожиданность я летел назад в горле, ударившись головой об стену. Заднюю частью головы затылком на стену. Ты что творишь? Я светил ее с и резко рванул на себя. Она потеряла равновесие и плюкнулась рядом. Ой! Сама начала. Пиран показал и и селом. Ладно, что дальше? Ну, вот же, еще одна дверь. Ну да, конечно, шорик причувствовал Я войну, и я решил заранее спрятаться. Так, что ли? Ну, а вдруг? Что вдруг? Это бомба убежит близко если поверхности. А роман, что, от радиации защиты. но если бомбу, упадет рядом. Пикселька так серьезно когда подходишь что даже страшно сейчас извините ребятки извините меня очень сильно очень сильно, и очень сильно